Внимание, сейчас я ну, хочу перед началом ролика посоветовать канал Дэнчика, моего подписчика. Давайте его поддержим. И сейчас все мои подписчики еще подпишутся на него. У него, он говорит, хороший канал. На самом деле с ним вы, подписавшись на нем, вы сможете с ним связаться как-нибудь. Сегодня. Я хочу показать свой микс, свой родной. Короче, у меня все просто. У меня есть казарма третьего уровня, пятого и седьмого. Ну еще до десятого одна делается. <coughs> Я, значит, в казарму третьего уровня складываю вот так вот варваров, даже не задумываясь. В казарму пятого этих гигантов и в казарму седьмого магов. И вот просто не задумываясь. <coughs> Просто подкладывать, когда они уже начинают заканчиваться. Ух ты. Да, и, и поэтому у меня получается отличный микс. Вот данный микс. Но я там забыл, конечно, подкладывать остальных, поэтому куча магов накопилось. Но это не, не, не важно. В принципе, ничего страшного. А, еще, еще, еще, еще. Да блин. Ну, я на КВ хотел напасть, показать вам. У меня там две атаки есть. Так, вот, еще фабрики заклинаний. Я просто их чередую. Вижу, здесь зелье ярости. Кидаю, хьюзель, потом снова ярость. Да, ну чтоб тоже не задумывалось. Действительно, когда я не задумываюсь, все очень удачно получается. Я планировал напасть на девятого и на восьмого. Давайте сначала посмотрим, где у них границы этого. Крепости клана. Так, это из-за нее никак не добраться. Ну можно в принципе кинуть одного гига, он пойдет, например, до этой мортиры и выгонит. Да. Но подешевле никого нет, к сожалению. Но нельзя, не получится. Все, мы напали. Давайте. Власти? У них там никого? Я мог посмотреть, если у них там кто-нибудь или нет. Я тупой. Ладно, не важно, не суть. Ну и давайте сразу вот сюда вот этих варваров кину. На самом деле у меня хороший, легкий микс очень. И смотрите еще в чем дело. Блин, эти дохнут. Смотрите в чем дело. Получается, потом у меня с новой казармой, ну, когда у меня появилась четвертая казарма, я, получается, смог еще четвертого война. Ну, до улучшения у меня это были драго. Там было штуки 3-2 в среднем. Вот. И получается. Ну, три драга хорошо справлялись. Два тоже хорошо. Я не жаловался. Получается, сейчас будут пеки. Что-то удачно у меня выстроено. Четвертый бит воинов, это пека будет. Для восьмой Таха это свойственная пека. И от опеки долго мечтал. И о Драго долго мечтал. Да, вообще. Так, ну смотрите, мы его сносим постепенно. Теперь можно еще. Давайте еще зелье ярости сюда подкинем. Тут Мартин уже, по-моему, нету. Так что ничего ну, вообще. Сейчас может быть даже все снесем. Вон у нас еще куча магов тут. Так что уа все. Да. И я еще планировала напасть на восьмого. Я сам шестой. Я же не виноват, что они такие сложные. Ну, сейчас до магов все сделает. <с> а варвары там что-то возле стенки копышатся. Блин, давайте, всего там пять магов буквально осталось. Четыре, три. Они вымирают. Давайте уже на башню башне Ну, Не тупите. Фу. Ладно, на 100 не сможем. Ну, почти на 100. В принципе, тоже неплохо. Как видите, да. Две звезды это хорошо. И мне за него еще бонус, по-моему, должен неплохой дать. Если мы победим. Как вы видите, мы побеждаем. С тысяч. Это 9 был. Восьмой, по-моему, посложнее. За, за него еще 184 тысячи. Уже 363. Смотрите. А, нет, он еще легче. Значит, это девятый посложнее. Ну и осталось легкое. Да, я думаю, сегодня вторую атаку проведу. И вы наглядно увидите, как это оказывается. Ну, как нападает мой микс. А сейчас у меня это подкопится войска и все вот накопилось целое войско и сейчас ну, я поставлю чтобы они копились пока я нападаю на да, это выгода во времени так и магов вот сколько у нас уже 7 магов 17 гигов ух ты думаю мощные вся мощь во мне так, еще Элик соберем. извините. Сейчас тут все как-то лучше. <с> Вам, наверное, там вообще плавало. Я когда свои видео смотрел, у меня тоже так. Думаю, ай, как так можно? Так, и на кого я еще планировал? На восьмого напасть. Да, на восьмого. У него вообще простая база. А дальше там они сложные, ешкинку. Я должен своему клану принести много прибыли. Блин, забыл посмотреть. Полный. Вроде нет. Да и похрен. Так, блин. Черт, пушка. Давайте. Теперь я понял, главный враг этого мага, это пушка, оказывается. Так, ну давайте тогда сюда Вариков. И все, и осталось дело за малым. Заработать три звезды. Ну что, в принципе, сложного Две уже есть. И остались два оборонительных здания. Еще дофига воинов. Одно, кстати, оборонительное здание против массового поражения. Не ну если что, король Барора все произделает. Да и все, мы победили. Я даже не все зелья потратил. Когда легкие базы, что все то тратить? Достаточно и так отделаться. Вот у нас дофига звездочек. Видите, наш, наш клан какой хороший. Вступайте в него, если хотите. Мы принимаем, по-моему, с 1200 трофеев. Да, называется, мы готовы. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Да, еще раз советую канал Денчика. Он говорит, ну... В общем, удачи. И подписывайтесь на мой канал. Пока.